Так, беременным не смотреть. И не смотреть людям, у которых есть сердце. Вот это вот пендюлька, и вот это. Мапачка. Да, опять я в лесу. С фонариком. Почему фонарик моргает? И почему такая песня, как будто кто-то гонится за мной? Мне, мне и не очень хочется тогда в это играть. Знаете, что самое страшное в таких играх? Ты ее включаешь, и ты не знаешь, чего ожидать. Это очень, мать его, страшно. А вдруг сейчас скример какой-то на весь лицо, на весь экран вылезет? Я ж сдохну. У меня инфаркт будет. Это неприятно мне в такие... Неприятно. Да тихо там, а! Наро... Че? Что такое? Алло, я побежал. Все, до свидания, до свидания. Я я побежал. Все, пока, пока. Дома, я вижу дома, окей. Да. Хорошо. Хорошо. Так да кто ходит за мной? Идите нахер, а? Я, я сниму наушники, нахер идите, окей. Ух, как страшно, и стрём. Что такое? Алло. А, все окей. Так, как же стрёмно в такие игры играть, керный бабай. Бля, это ворона. Ворона или мышь. А, я так обосрался. Ух, твою мать. Иди нахер сквозь текстуры так летать. Вот слышите эти штуки? Бляха. Еще ничего не началось, я уже обосрался. Можно я не буду в такое играть? Пожалуйста. Ну кто там шуршит, твою мать? Ты можешь помолчать, а? Почему я должен по тропинке идти? Я пойду наверх. А, да? Вау. Вау. А это что такое? Да ты можешь помолчать, Нету тут ни хера, ладно, окей, нету тут достижений, так что печально. Я люблю достижения. Достижения как отдельный смысл. Я понятия не имею и не хочу разбираться, кто и что это издало. Окей, объясни. Какого черта ты там шумишь, Вася? У меня рука уже дергается, твою мать! Я не могу в такой играть, вы чё? А это какой-то бесплатный левый хоррор на стиме! А чё будет страшными, реально страшными дорогими хоррорами? Я усрусь. Я вижу церкву. Церковь, впусти! Меня нечисть пугает. Ладно, не надо впускать, я пошел дальше. Я слишком грешен. грешён. Идите на! Скотина! Я боюсь узнать, что меня убило. Так. Я не знаю, почему эта тварь, не знаю, кто это, не знаю, что это, без понятия. Кто, как и зачем меня схватил за руки. За, за глаза, получается, да. Получается, надо что ли каждый минута осматриваться, что ли? Я, я не понимаю смысла. Меня еще интересует такой вопрос, почему, почему за вот этими вот горами, холмами бездонная пустыня из камней. Это законно? По-моему, это незаконно. Мне реально стрёмно в это играть, ёптки палки, хватит там шуршать! Пойдем в этот дом, окей. Здрасте! Здрасте, алло! Чаем не угостите. Чайкую, да. во во во А ч тут за великаны-то жили? Надо еще учтить тот факт, что я играю, как бы, наушники у меня чуть под боком. Я, получается, не полностью двумя э, наушниками слушаю. Я, слушаю, только одним ухом. Ушам. Ухом. Ушем. Ты, ты, ты, ты не можешь шуметь, а? Сейчас опять меня за руки схватит. Я. Твою мать! Идем в поч, идем в светлое будущее. Не шуми, пожалуйста. Не шелести листочками. Можно пойти. Стоп, что? Я назад вернулся. Я идиот. Я все это время и шел назад. Эти камни были сначала. Ладно, пошли назад. Че нам терять-то? Еще 8 минут! 8 минут 8 минут в этой гребаной игре гребаной страшной игре ну он прям шелестит и шелестит шелестит и шелестит, такое чувство, что он, он у меня просто сзади стоит и шелестит своими странными лисиями чуть не задохнулся, елки палки Еще 7 минут и 35 секунд 7 минут и 35 секунд не надо меня убивать пожалуйста хотя можешь убивать, я в принципе не против но убивай без каких-либо скримеров Вася шумит, вороны каркают, очень веселый геймплей, однако я вам скажу, это одна серия и последняя. За три лайка я пройду да? До... Нет, иди нахер. Все, я понял, я понял, все, я снимаю наушники и иду дальше. Мне в принципе похер, потому что я, я знаю, что сейчас эта тварь меня схватит. Окей, я знаю. Привет. А ты что? Да? Круто, ребят. Ладно, да. Я предупрежду, серьезно. Если там... Ух, ты Я да, съел пеньёк. И ты понимаешь, это со снятыми наушниками. Ты это понимаешь? Я мокрый! Твою мать! Я весь потный мокрый. Да ну нахер. Мы слышим звук медведя сраного. Знаешь, тебя И все. Мы слышим звук, и все. Проходим некоторую часть, и нас хватает. Вася не шелестит. Я тут, может, распинаюсь, расскажу, это он шелестит. Нормально. Я тут рассказываю, распинаюсь, а он тут шелестит. Вася, ты можешь не шелестеть. Кто-то обливался зеленой кровью. Встал с кровати резко. В глазах потемнело. И, собственно, вот такое бывает. Ладно, окей, это ванна с огромным туалетом, туалетом, наверное, для армян, с, с ванной для армян и, собственно, унитазом, это что, это раковина, раковина для армян, Все для армян, личная комната армян, ё о я не замечал эту сливалку, пошли глянем на эту бесконечную пустоту, вот она, вот она, понимаешь? Смотрю вечно на таймер, и я замечаю 10 секунд. И знаете, это меня радует, в принципе. В принципе, да. Вот куда мне идти сейчас? Пойдем налево. Иди нахер. Ясно? Иди нахер, все. Я вот до церкви дохожу и все. Помолюсь там и попрощаюсь. Не, я манал, серьезно. Церковь, защити меня, пожалуйста. Хоть я и атеист, но защити меня, пожалуйста, окей договорились выключая фонарик без фонарика буду прикинь так сзади церква сзади никто не может только спереди окей все ясно все кто досмотрели до этого момента очень страшного момента Респект, потому что в э, это дерьмо страшно играть и смотреть, наверное, тоже не очень приятно. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал ради смешного, интересного, крутого, классного, страшного контента. Ну а пока всем пока и удачи, разумеется. Пока. О, твою мать! Пойду я, наверное, переодеваться, потому что это, это не дело. Все, давай. Пока. I just...